Друзья, чтобы вы понимали, я просто хожу по миру, просто гуляю, друзья, и вижу вот такую картину. Поставь лайк за 3 секунды, если не хочешь, чтобы к тебе домой пришел монстр-тей. Здорово, народ, с вами Артём и на канале Артёмов. Да. Сорян, друзья, что не было давно видеороликов, были дела, куча дел, поэтому сейчас они будут выходить, иногда часто, иногда не часто, иногда редко, ролики будут не переживать. В общем, друзья, новый челлендж, так сказать. Я решил сделать в Майнкрафте новый челлендж, который будет называться «Мы перед на яму, чтобы выжить». Вот передо мной... Заспавнились три такие ямы. Первое, друзья, как вы знаете, это. Кто? Это Слендермен, друзья? Да, ой, oh гад. Это слендермен Второй у нас, друзья, это кто? Ну кто не понял, друзья, это ACP-106 старик. Да. ACP-106 старик. И, друзья, еще одна. Это ACP Скромник. Скромник, друзья вот перед нами три ямы и мы будем выбирать друзья, в какую мы попадем и посмотрим что случится встретим демонстрельщик слендермен либо же старика либо же скромника все посмотрим а перед этим не забудь подписаться на мой канал если ты не подписан поставить лайк любой комментарий положительный, потому что все комментарии я читаю и а мне нужно знать, что вы еще тут, что вы еще со мной, что вы еще меня смотрите и ждете, когда наконец-то у меня будет ролик. Вот, да, пошел. Что давайте определяться, куда мы пойдем, я пока не знаю. Блин, очень интересно, что у нас там. Фу. просто какая-то бездна. Да, друзья, просто какая-то бездна посмотрим куда падать. так. Да, дальше у нас старик <coughs> вот. напасть тоже ну по идее мы только попадем и скромные друзья тихо-тихо-тихо ну, по этому друзья кстати вот эта леденющая <coughs> вот это не очень и эта леденющая Сландермон и скромненько они одинаковые видимо падные либо у Сландермона под <coughs> как бы это странно прозвучало а, ну что, друзья, если мы будем прыгать, блин, зачем? Ой, даже не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Вообще, честно скажу, не знаю. Так, ну, давайте, не знаю, в Скромника. Мне кажется, Скромник это самый лоитовый. Я нормально как-то не очень хочу, а потому какой-то припой. Стрель тоже какой-то блин, сателлит будет просто. Скромник он такой маленький, да, очень маленький скромник. Ну что ж давайте, прямо сейчас придем в эту яму, посмотрим, что он снова будет. Может быть мы его встретим, где-то что-то произойдет. Погнали. Давайте три, два, один. Деву, друзья. Стоп, где мы находимся? Ни хрена себе, друзья. Это, это какая-то комната. Похожая на лабораторию с DCP. А это кто тут-то есть? Друзья, странно, странно, очень странно. Там никого нету. Видимо, откройте. Так, как открыть уровень Вам нужна карта. Нужна карта первого уровня, ⁇ -мо ⁇ Ну все, мы тут... А, погодите, тут есть какая-то шкаф. О, вот он, друзья, карта первого уровня. Какая-то карта. откройте, а что тут на компьютере посмотрим? на компьютере друзья, ничего. Ой, друзья, я не знаю, что сейчас будет. Может быть, мы встретим настоящего скромника. Фу, знаете, как-то немножечко не по себе. Ладно, давайте. на три, раз, два, три. Офигеть, что-то Друзья, ты чё скромник, да ладно? Он же... О, он двигается. Друзья, ты реально скромник, просто. Душись какая -то... Капец, блин, я надеюсь, он отсюда не выпрыгнет, не убьет меня. Хотя не мне очень, знаете, да, хотелось. Так, давайте как-то посмотрим, что тут есть вообще. Очень интересно. Так, смотрим. какие книжки. Еще одна карта, скорее всего, пригодится. Так, тут ничего не Это бумага, точно. Может быть, такие документы. Нет? А, на карту уровня 3 мы возьмем. Так. Так, так, так, так, так. Что тут? Что тут есть? Прибыль бумаги какой-то. Батарея. О, картура у 4. Трена не нужна. О, друзья, пистолет, патроны. Лум. Картура 2, возьмем ладно. Фонарик. Да, друзья, фонарик работает. И фонарик работает просто. Друзья, посмотрите, как у меня классно выглядит. А, он еще... Ограниченный. Блин, кстати, нормально. продумано все. Так, что-то еще карта уровня 5. Ага. Понял, так, пистолет, но я буду стрелять умею. Так что думаю, проблем не возьмет Блин, двери тут так не сломаешь. Нужно карты уровня 3 нужна карта уровня 4 у нас все есть я не знаю куда придем давайте попробуем открыть скромника я не знаю друзья просто поставьте за это лайк потому что это просто какая-то жесть это просто друзья жесть так давайте не знаю даже какая-то карта должна быть а. не стой стой, стой стой стой здесь скромно ты меня Господи. а я не а, блин фига я патрон трачу надо патрон тратить так значит стекло непробиваемые ясно что тут еще есть так тут ничего Капец, друзья, просто посмотрите на этого скромника. Капец, он просто сидит и умер в Просто, брат, что-то происходит самое интересное, где есть персонала? Тупо нету. Кто ли он убил, не, он тогда бы тогда сбежал. Хотя фиг его знает, и а тихо себе. встал. Блин, если сейчас скоро ночь будет, это очень плохо, потому что вдруг в этом мире он не один. <свистит> <свистит> мо, <Чего> что ты пугаешь? <свистит> Блин, не, не, тихо, не надо, тихо. Тихо. Все, все, хорошо. Все. все. Так. Ровнее фонариком. Тетя, ты меня слышишь? Ты меня видишь? Мне кажется, я зря это делаю. Да и кажется я только разъясню его, ладно. Так, ой, блин. Карпурный 4 нужно. Все, давайте выбираться. Отсюда а, уже можно вытянуть. А, тут еще, я, кстати, не проверю. Так, SCP-096, тут что? Ба, книжечка SCP 096 скромник. Ну-ка почитаем сейчас что-то такое. Так, объект номер SCP, так, класс объекта не Особые условия содержания SCP-96 должен постоянно содержаться в своей камере. герметичный стальный куб. Обязательно еженедельные проверки на наличие любых отверстий. Внутри камеры SCP-96 не должно быть абсолютно никаких устройств видеонаблюдения или оптических приборов. Данные удалены, друзья. Просто кто-то, видимо, удалил данные, не знаю. Господи, он еще ходит прям. А он, давайте выбираться отсюда. Теперь мне сейчас надо добывать ресурсы. Чтобы они все не были быстро. Там дерево, я не знаю. Все что можно, все добыть нужно. Обязательно. Думаю, дом в смысле строить не буду, он будет здесь. Следить за этим скромником, чтобы он не сбежал, чтобы ничего не произошло. А, как-то фри нужна. Что-то случилось. Мне послышалось или что-то случилось? Мне не послышалось. А, там видно, бывает сейчас мы ее... выход на поверхность. Блин, я упал, блин. ну, Чё, блин, я ее слышу, какие-то два. Блин, Ладно, друзья, я думаю, пофиг, сейчас мы будем. Не знаю, нам нужно добыть землю, не спрашивайте, зачем сейчас сами поймёте. нормально друзья так блин. немножко видит не думал, сейчас так друзья я думаю нужно поставить тут спавмпойнт на всякий случай все где солнцем где Нормально, сейчас можно, нужно добыть дерево, друзья, обязательно добыть дерево. Потому что это, друзья, очень крипово и может произойти что угодно. Ты же, блин, крыба на понимаете, это на это же... Фух, друзья, это жесть. Да, давайте добудем дерево. Если вам понравится такой формат, то безусловно говорите, я еще буду снимать ролики в таком стиле. С всякими ямами, монстрами. Но только с э, седами страшными. Кстати, они тоже будут выходить. Но все свое время. Так как у меня мало времени играть в разные море, поэтому, друзья, ролики будут иногда выходить часто, иногда нет. И стримов пока не будет, потому что проблема со стримами с программами да. до сих пор проблема, поэтому стримов не будет так, пока что. так я достаточно был ну, в принципе. для меня это было так что фпс фокус немножко немножко. не ну, проседай пожалуйста так, можно идти идти в нашу герметичную штуку. Блин, приседает в квест, но убийств. Так, так, так. А, точно. Одно радует, друзья. Что. Ну видите, да, карта 3. И, ну, в смысле, что никто из него себя не зайдет, потому что у них нет этой карты, друзья. А у меня есть, я до сих пор слышу ведьма, Мне это, знаете, номером из-за Скромник, ты где? Все, скромник номер месте, отлично. Ой, давайте, я не знаю, куда, давайте сюда поставим. Что, в первую очередь, давайте не делаем. Палочки. обязательно палочки сделаем ничья потом кирочку конечно же кирочку кирочку так да, куда куда куда ой давайте на да, вместо этой все кирочку мы сделали кирочку мы сделали Сундук, сундук, в принципе, не нужен, друзья. У нас есть и так много места, Зачем тебе Не понять? Зачем он вообще нужен? Ладно, друзья. Я думаю, я не плана. А, блин, друзья, я есть хочу, нужно срочно поесть. Обязательно, потому что ничего не сдохнет. Так, скромный ты там, да, будь. Ну, ну куда не уходить, как говорится. Все, пугаем. Ходим опять на поверхность. А где-то деньги, я надо убить. Патроны тратить не буду точно. Он где-то смеется. Я не могу понять, где, попробуем тут обойти нет ладно нам нужны да нам нужны да ну приседай фпс господи блин друзья скорую ночь скорую ночь друзья может тут еще есть какие-то скромники блядь, я ж не знаю ничего просто я в какой-то каком-то мире оказался вообще в другом за хрень Блин, скрипово, знаете? Крипово и страшно одновременно. Ух. Так, это тыквы, так, мне... Мне вот интересно, где, друзья, все животные в этом мире. Что это за мир? такой странный? одного животного я не вижу. Там, кстати, деревня. Блин, я не буду далеко уходить, сейчас вокруг в округе поищу животных. Ах! Вот, друзья. Я не буду тратить. Патроны. Потому что если вдруг этот скромный сбежит хотя вряд ли там же все прям защищено. Я, друзья, смогу. Что сделать правильно? Я смогу его убить. Наверное, я не знаю. Говорят, что он очень сильный, и с 13 патронов вряд ли смогу его забавить. Ну, посмотрим, друзья, посмотрим. Так, друзья уже вечереет всего так нам нужно знаете что я думаю еще быстренько добыть камень очень быстренько потому что нам действительно не, не мешает потому что мне друзья что нужно правильно мне нужно печка чтобы курить приготовить и чтобы я быстр ну, больше восстановил себе дни еды. Потому что, друзья, я так сдохну. То есть я получается как охранник, который должен следить за тем SCP-объектом. Так, сколько там надо, ладно, чем меч Говорят, он очень быстрый и синий, поэтому нужно быть очень аккуратным. Нормально, нормально. блин друзья уже уже сейчас ночь будет блин блин блин блин блин блин блин друзья блин блин блин ночь уже точно ночь ночь это очень плохо это очень плохо нужно скорее бежать нашего убежище, прям подлагивает еще не это ну, вот здесь, смотрите, там зомбак, зомбак, зомбак. Давайте откроем уже эту черту дверь. Скво! Ч ⁇ Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. тихо, тихо. тихо Друзья, друзья, друзья, они меня сейчас убьют. 4 патрона, 4 патрона, 4 патрона, друзья. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Что? Ч ⁇ Ч ⁇ за хрень? Так, так, так, так, так, так, так, так, так, быстрее, быстрей блин не взорвали дверь, ё-моё, там произошло? какого хрена? друзья, вы это видите? твою мать а? друзья, скромник сбежал друзья, скромник сбежал, жесть Е-мое, друзья, это... У меня 4 патрона осталось. Это какая-то жесть, друзья. Просто жесть, я не знаю, что теперь делать. У меня просто три дыры. И 2 две. две дыры просто там зомби-ночь, господи, друзья, что делать, я не знаю. У меня тупо 4 патрона осталось на 10 час Этого скромника попытаться его заболеть многие как раз кстати что мы убиваем я не знаю, сегодня проверим я это жесть полная, я не знаю что теперь делать давайте пока мы умерли. померли предлагаю быстренько сделать печь и кстати сделать каменный меч Так, каменный меч. Так сказать, гновочка. Все, друзья, делаем вот так сейчас. Будем кушать, потому что у нас просто катастрофически мало Всего. И пойдем на охоту. Попробуем поймать этого скромника, блин, там до монстров. Ну тупо 3 хп и 3 слиться Давайте еще одно. И давайте последнее. Друзья, и... Вот зомби. Не, я не буду тратить патроны на него. Давай, я так позволю. Давай. Сколько мне кажется, их свет придет. Как это, друзья, хоть уже земля пока. А, покосл тварь. Она... О, выстрелил один раз. У что из них выпало? Зачем ты куришь? Мне интересно. Давай, давай, давай. Блин, да, друзья, два патрона тупо. Чего это кто такой? Фу. Друзья, это скромник. Друзья, быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, бегу. друзья нельзя нельзя нельзя нельзя, нельзя слишком... капец он бессмертный Фу, друзья. О, о, друзья. А, друзья меня убил скромник это... это капец просто не знаю друзья это, это, это дичь какая-то я пытался его убить вы видели но он вещи разрушены теперь. он оказался сильнее. Он, он действительно бессмертный, как и говорили. Просто я в него не знаю сколько раз уже шмалял. Он просто бессмертный. Уже день, друзья. Посмотрим, где где он был. Он где то И зачем-то его не вижу. Тоже. Я его что вообще честно не вижу. Ничего нету, все у меня кончить патрона Бесполезен прямо. Кстати, вот чем мне выпало, помимо это сердце. Зомби. Странно, я Очень-очень странно. Очень странный мир. Я думаю, что будет что-то прям капец стрмное. И пусть, я не знаю, какой такой вес с силенголом со скромником я пытался его убить все хотите еще чтобы я как-нибудь снялся за скромником что пишите свои идеи я попробую Ой, его уже выстрелить прям столько прям не знаю до хрена раз прям попытаюсь его убить прям возьму кучу патронов всего и попробую убить либо какую-нибудь эпичную битву например скромника против какого то жителя или кого-то еще Типа, ну не, ладно, не против жителя, потому что скромник там победит. Если вы хотите, чтобы я, например, устраивал всякие битвы, например, скромник против статуи, там, я не знаю. Кто-то против кого-то еще, то пишите в комментариях, только думайте логично, потому что скромник и статуя драться не будут, я думаю, это понятно. Вот, поэтому удумайте, прежде чем что-то писать, естественно. Что ж, мы были на канале Arcumul, был Артем, Надеюсь, вам понравился данный ролик. Вот, из не знаю скором к ним денег взять, как вы видите, просто он испарился, не знаю, что с ним случилось. Видимо, типа денег все типа он испарился. или ушел куда-то. подписывайтесь на канал, ставьте да, пишите комментарии. Всем пока-пока!